Ну, вот Антон спрашивает, ну, видимо, по первой части угу. э, вступления. Поясните, пожалуйста, как можно вообразить то, что никогда не видел? Ну? Отвечу коротко. Сначала. Никак. Вы никогда не можете увидеть то, чего никогда не было. Вас, наверное, это удивит. То, что называется фантазия, вымысел, это на самом деле не фантазия и не вымысел. Это просто преждевременная информация. Ту, которую вам еще не давали, или та, которая пришла, например, из например, глубокой древности. А вот Ангелина спрашивает, по группам крови можно определить, с какой цивилизации пришли твои предки? узнать свою младенческую цивилизацию. Можно. И сейчас надо сказать, что есть такая наука. Генетика. Она именно этим и занимается. Это одно из ее направлений. Например. Славянская группа крови – это группа Р1А. И она, в общем-то, четко прослеживается на всей территории России. И даже не только на территории России, потому что э, вся история действительно фальсифицирована. В древности этот народ, по сути дела, и был, общей человеческой цивилизации. И везде, на любых континентах, находят этот генетический маркер. Его находят даже в Южной Америке. Казалось бы, как туда попали, оказывается. Да. Там все это было, особенно на тех территориях, где были отцы, и прочие. Там есть следы этого маркера. r 1 а Он есть... И на юге, особенно в шумерских областях, в Индии очень много этого маркера. Аксана вот спрашивает, как влияет наше питание на кровь? Конечно. Но организм человека это определенная фабрика, которой есть конвейеры. Такие, в том числе и энергетический конверт, с пищей, то есть с физическим потреблением. Есть и другие источники энергии, но они пока еще не актуальны в наше время и не задействованы. Они у нас есть в резерве, иногда включаются есть такие люди, которые обходятся без питания и без воды. На самом деле воды очень много. В воздухе вы можете через дыхание получать воду. Энергию можно получать через Солнце. Такие люди есть, их называют солнецееды. Но пока это не доминирующая такая линия, потому что мы еще не перешли в другое пространство развития, но она тоже очень важна как некий показатель наших будущих возможностей. Самое главное правило в питании это это прежде всего целесообразность. Не надо заморачиваться ни на диеты, ни на что главное. Все должно быть в меру. Даже если вы будете витамины есть не в меру, то вам будет очень-очень плохо. Вы очень быстро заболеете от витаминов. От того, казалось бы, что должно вам помогать. И от всего подобного. Да, спасибо, Арминович. Вот Ангелина спрашивает, что означает для крови резус-фактор, когда его нет? Ну, с информационной точки. Ну, резус-фактор это очень важный тоже показатель, который определенную грань открывает. То есть, если есть положительный, есть отрицательный, это говорит о принадлежности к определенным цивилизационным космическим проектам. Но вот отсутствие результат, это, опять же, смотря с какой точки зрения, смотреть, с одной точки, это Тревожный как бы сигнал. То есть нет определения, вы не определитесь. Но с другой стороны и возможность. Вы можете определиться с кем вы и как вы. Потому что все решает сознание человека. Когда мы с Игорем Орепьем учились в надзодиакальной школе, есть такой 13 класс надзодиаком, там было три ряда парт. Справа, слева и посредине. Когда мы вошли в класс, справа сидели ангелы, архангелы слева, темные владыки космоса. В, середе, в середочке никого не было. То есть никакого резус-фактора. Мы, тем не менее, взялись за руки, прошли и сели на первую парту именно среднего ряда. И сразу вокруг все зашептались сумасшедшие, куда они сели. Они хотят пройти в команды. То есть у них был командный проход. Они знали, что они своим сели, сели. Но тем не менее, когда начались уроки, там была такая доска, которую при неправильном ответе в себя затягивала, то есть как черная дыра работала. Втягивала в себя, его и он где-то в другой части космоса, через Белую дыру. То есть она никого не убивала, она просто удаляла из этого пространства переносила в другое. И когда туда посыпались как ангелы, так и темные владыки, все скачили, побежали и остались только модьем с Игорем Орепием. Вот вам и нейтральный резус-фактор. То есть, как посмотреть, может быть, даже не неплохо. Вот еще Татьяна задает вопрос с информационной точки зрения, каковы причины повышения артериального давления? Ну, у нас есть космическое давление, есть земное давление. И вот, опять же, ориентация нашего сознания или на небо, или на землю может привести к тому, что нарушается норма сознания. Потому что она должна быть усреднена. Помните, э, в древней науке Каббеля есть такой древний символ Звезда Давида. То есть треугольник сознания снизу, треугольник сознания сверху. а Сверху это божественное сознание соединяется и образует, проходя друг через друга, звезду. То есть, это норма. Норма, когда вы и не отказываетесь от неба, и не, отри... не отрицаете Землю и ее процесс. Вот это норма. И вот тогда все будет тоже в норме. То есть, это процесс напрямую связанный с как бы ну, с вибрациями, с колебаниями вашего сознания.